вибрировала, проникала эта энергия, входила, выходила, то есть немыслимые такие вот ощущения. Вот Парные занятия, когда много людей, то есть это тоже нужно пропустить к свой себя, это очень интересно и всегда ново, всегда какие-то новые ощущения, которые опять манят тебя на следующее, на следующее мероприятие, которое... Ну, даже со временем, если не получается, то хочется бросить все и быть именно там. Я вас приглашаю. Это очень интересно, очень познавательно. Не только энергетически, но еще и свои отношения. И в паре, и между людьми, и мужчина, и женщина. Ну, очень интересно. Приходите.